На пипеть, им все очень интересно. Если позволяют себе слишком много ставлю их на место. То ты. Не, не упаду. Все, точно, у вас же не прокачано это дерьмо. Опа, Адамаскин, знак. Не зри, не я не снять будут, потом ты что, дурак? А, все, я отомстил. Ладно, я разменил. Ай, но, кстати, вот из-за того, что он срет постоянно, мины-то пропадают. А! Ошибочка вышла. Всем здорово или нездорово, мы начинаем или продолжаем. В общем, это лицом к лицу. Да-да-да! здорово салам алейкум. Салам алейкум. 6 на 6, ой. 3 на 3. 6 на 6. Так, Серега, мы с тобой ополчаемся, значит, сразу против всех. Так это сам плюс подъем, плюс А, нифига себе. Я, короче, не знаю, что такое, но вы сами видите, какая это будет гонка. В описании было что-то подобное написано. Да, самба, я разделся сразу. А я нет? Я нет. Меня пинает нас Спасибо, она нас отпустил. С О С О С О С у Сереги стресс, у Сереги стресс. А Она, как кстати, симметричная или не очень? А не есть, всем нет. Вообще нет. Есть вообще нет. Вообще А, Бустеры. Запик это. Она нас извините? То блин, это жопно. на самом деле. Уи. Самая херовая этот лицо. Я дебил. Лицом к яйцу! Лицом к лицу, Лицом к лицу. К я ли... взял форсаж Яйцом так. к яйцу. Ой, а, я сегодня проходил ее, я это, на подъеме вверх на эксперименте поднимался, кстати. У меня этот это видос в описании есть. Вроде. Ну, если он вышел, хотя он, наверное, еще не вышел. Скоро а будет. может быть и вышел. Угу. Кто знает, когда Серега выпустит этот видос? Может он вообще не выпустит. Привет. Здравствуйте. Как же! Мы, мы разъедемся! Меня раздели мы, мы <laughs> все сами. Как бы то ни звучало Положись Но меня раздели конец. А я последний, да? Или предпоследний, или около последний Да ты дурак! Вот тупо мундак Ты кто? Первый. Вот кто? А кто а это был? Юш, а юш, а кто а это юш. был? Я его запомнил Чмо усатое. Он специально остановился на а мне, эй, подождал, ну чтобы я упал, залез, короче. Прошу, смотри, это Адамаскин там... вонючий. Слышь, он стоял на мне, ждал, когда я упаду. Вот карта чисто про него. Что там Слышь, у тебя происходит? Я, я ананаса выкинул О, вот это ты мразь. Однозначно. Да пошел ты в жопу. Да так это типа подожди не это. это... Не, не. Положили, блин, я прям стрелку летел. Охлоби, нарасти. Оп, оп, оп, а у меня синенькая это. Мы синяя, все сами. Положили всему конец, я на панте разъех. летают, и летают. Стреляю, будто в Талибан, wow. как Афганистан. Свою телку забирай mm. домой, она не нужна. Чё-то ты сидишь, залипаешь свой инстаграм. Забирайте, нафиг идите к своим матерям. Оп. Забирайте свои... Ананас я пошёл в жопу. А Если ты такой ошкошник, зачем ты дал по газам? Ну ты дурак, ананас. Он мстит. А почему мне? Я ему ничего не делал. Бэтмобиль упал. Что я упал? А, я почти упал. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, новым стой, годом. Давай, Кстати, ребята, стой, да, всех стой, новым стой, стой, годом. стой, ты Что ты, что, дурак? Ты раздеваешь всех, Сергей. да ну, что вы под меня лезете сами? Залезли под, под меня и что-то ноют, что я их раздеваю. Фу, не дай Капец. бог, дай под дай бог, дай это сделали. бог, дай бог, дай бог, проехал. Нормально. Я тоже, дай бог, проезжал. Бам. Машкин, пошел ты гуляй, я его на болиде загасил, он на панта, ой, кстати... А можно ровно упасть? Не можно. Ты на Блэдмобиле ведь быстро прошел, да? Я, кстати, это, сегодня набрал в воду, да, я вот так же пролетел, как ты, наверное, Набрал, короче, воду в рот, пузырь надул, и кошку как бы так... Здравствуйте Пенис Короче, да, у меня что-то на балконе болтается и. О, Алена пишет Что по биологии? Марин Что по биологии? А то ты сейчас все узнаешь, где я живу, кто я делаю Как меня зовут Я знаю, как тебя зовут И где ты живешь Ну и что? Это все знают больше ты ничего ну, ты... не знаешь. Ну, вот что ты все. знаешь обо мне? Что, Фамилию, что ты например. знаешь обо вот мне? Фамилию, например. Вот что ты вот тут вот... вот какой-то? Вот урод, просто моральный... Кусок говна. Мне? Ты ничего не знаешь обо мне. да Простит меня Бог все мои грехи. Меня не будет только для них, я еретик. Всегда на несколько шагов, в целом невредим. Неважно сколько мне придется вылезать из преисподней. Эти мартышки, Ча. они не знали, на что папа... Короче, я иногда, видимо, дня. буду делать музыкальную а, паузу нет. с твоим пением. Твою мать! Так, вижу, вот это... Вот нет, нет. Пакеты не Пакета ха. Ваших цифрах нет смысла. Ваших Да те малыни липнут ко мне, будто сутенер наливает, не Вхожу полностью... Ну, сам знаешь куда? Это некрасное видео. Боже, как оно говорит про любовь. Но, увы, это Серега. А, козел! пока. Ты знаешь, сколько я ждал эти знаки, сердце! Любит напипеть им все... И любит напипеть им все очень интересно. Если позволяют себе слишком много ставлю их на место. То ты чмо, Козел. Урод. Mm. Угу. Во. Во. И я чуть не толокнулся. Я <сос> упал. Uh -huh. uh -huh. yep вот что он за мной едет, урод. Че ему надо, понятно вообще? А Дамаскин маскин чмо, усатая. Все, красиво да, у меня тут чистенько. Никого нету, хорош. хорошо, я вас люблю. Прям... давай люби их полностью, люби. чтобы они аж попадали от любви. Ой, сейчас я упаду от любви. Вс, точно у вас же не прокачано это дерьмо. Опа, адамаскин, здрасте. Не стриг, не стриг, я не страть буду, потом ты что, дурак? А все, я отомстил. Доехали до той тачки. Я просто адамаскина отомстил, потому что он меня бесит, вот прям, бесит. Ой, извините, пацаны, сейчас выйдешь, вы понимаете. А, ну еще можно тебя, в принципе, взорвать. Ну, я тебя потяну, назрел. Думаешь? Здрасте, як? Извини, ну як. Не думаю, я знаю. Так что не шо я тормозил. О, здрасте. Здрасте. Ты. Ты не срали, Нет, я не срал. Ой, Домаш, заломили. Я только Домашкину насрал и все. А вот еще можно здесь сирануть чуть-чуть. Чисто так э. для профилактики насрал. Это, это книга, блин, Рсинхронова. Я его выпихнула, он остался. Ты прикинь. Ладно, я разминировал. Я специально разминировал, короче, для человека, который меня особо не пинал. Я просто человека еще взорвал своим трупом. Я просто хотел домашкину насрать, а он свалил. Я на я наролся, я на я на Он специально ездит за мной, чмо. Давай-давай-давай-давай-давай, Все, Я услил. Привет. Я услил. Привет. У тебя война с Маскиным, у меня война с Ананасиком. Ну, кстати, Ананасик тоже такой чмыроватый. потому что запахло весной. Пока что еще он меня особо сильно не пинал, а вот Ананаскин меня прям бесит. О, здравствуйте о Як насрал. Ну, красава, чё, а Тут, короче, Як он срет он прям по КД. Прям. Да он срунгель, Я заметил, Сергей, но он глупый. Из-за того, Сергей. что он срет по КД, короче, у него мины пропадают. Ой. Дурак. Извините. О, я тоже нарол, слышь. Ооо, хорошо. Ролс, я, я тебя догнал. Там, там Як обосрался вообще знат. У реально. него, по-моему, диарея. В ну, тут человек. человек! Вот меня бесят, короче, вот такие, которые от тебя севятся, чтобы не упасть. Ты типа дымишь стеночка. Вот, ну не Твою надо мать. так просто. Твою мать там летит таран. О, я, кстати, тоже его вижу. О, у меня тут стеночка. Да уйди, что ты вот Человек. О, нормально. С тебя Боже, гал, мусор, а, прочь. ну а дамаскин. Лох, он от чего-то подпрыгнул И по мне просто сверху проехал <решил> Можно мне что-нибудь срущи? Я хочу ему просто сделать из его жизни ад Кромешный О, Кромешная у меня рампа Я первый, тебя, я... у меня рампа Адамаскин, здравствуйте Иди. Здравствуйте, а, Адамаскин Что у вас случилось? У вас проблемы? Что у вас Адамаскин? случилось? Грязно, не мои хорошие я начал летать. Адамаски, шоу у тебя проблема. это самый смешной видеоролик на канале Усириоги, так что обязательно ставьте лайк. Слышишь? не факт. Он тут, слышишь, он все засрал. Я понимаю, а тут второй, короче, кто там? На М, по-моему. Вот он срет вообще тоже. По А, нет, это. А, Як-18, срет, как чмо но, кстати, вот из-за того, что он срет постоянно, мины-то пропадают. А! Ошибочка вышла. Он перестал срать. О, здравствуйте! Да он достал меня. Здравствуйте, Як. И шо ты мне тут насрал? Мелкий негодник. Я, я, ладно, короче. <мех> да, Ай, ничего нельзя поделать, ребята. Вот. Блин, Он еще возникает, что мы его сами скидываем. Если бы он не срал, его бы не скидывали. Ну, по крайней мере, специально. А я его специально скидываю. <мех> О, Дамаскин, здрасте! Черт. Делдосник просто. <смех> это красиво я конечно Блин! не злопамятный но, но ну... злопамятный а что он там перед чеком насрал да он везде насрал да минир вот, козел да. вот это он не его обозвал ага. оп я не знаю, на кого-то Мадамаскин подгорает. Голосуй за кик. Голосуй за а кик. Да, ради бога. Если будет... А, вот тут нас равно я вижу. Проголосуй, пожалуйста. Ф блин, я из-за его мины чуть не провофлил, чик. Когда объезжал. Че у меня? Можете, а, ты, ты, у меня, ты, ты, ты, ты, меня опять болит. Стал. Чего? Проголосуй за него за кик, пожалуйста. Думаешь? Ой. Ну, конечно. А, ну он Причем? унижает меня, убивает меня. Проголосовано. Там. Тут вот насрана Она пропала? А. -а, -а. там дальше еще одно. Вот так тогда. Вот просто чмо, вот что за чмо? Вот сзади кто был сзади? Вот кто был сзади? Усос какой-то. О, вышел. Все, да, улетел. Да и Простили не срать нет следа специальный. Так да, блин ты все еще здесь, а до маски? Да ты ублюдок! Что вот ты сделал? Вот, Почему он Боже такой? Почему? Блин, она. Он же делает контент, как ты говоришь. Нет, не контент. И Подах... мне там зачем? Чтобы Тебе нужно... прожарочка была. Не, ну чё, я типа Дамаскина скидываю, когда есть на чем, потому что он тупо катается, короче, на этом, на носатой херне. Лошар. Давай, на нас. Но на нас, ну ёб твою мать. Успею реально, потому что. На нас тоже чмо если чё. Они мне бесят. Ну мне комментики пишут. Ну блин, всё равно козел. Молодец, но козел. У меня так училка по. Блин, Адамаскин сзади. Ну иди ты в сраку. Блин. А-а-а, усатое говно. Вот, на рампе. Угу. Мочи Адамаскина. Я не буду проезжать. Почему? Я его буду сбивать сейчас. А, ну так я говорю, мочи его просто. Я не буду скипать типа никакой транспорт, я сейчас на рампе буду. Ну да хорошо, я говорю, мочи его. Да играй, чанчики, доиграли. Он у тебя, короче, цель number one Должен быть, потому что он чмо А нас можно по приколу попинать Да ты говно, дебил, просто чмо Видит, что там знак закрывается, упал Меня сбил сам, да этот, минер И че ты тормозишь-то? Усатая Пошел на а. да в пизду, б... Ай дауны. насрали просто все. Пинаем разоту. А. О, Хера его вынесли. Он конечно взял чек, но вынесли его знатно. А сзади адамаскин. Ну пошел а, на. на рампе, тварь. Да и скинул меня почти, почти. И стоит, ждет, пи***а. А чтобы не отупеть и не заработать рак мозга в данном моментике от количества матов, я просто включу вам спокойную музычку. еще и насрана на трубе ах если еще буду короче записывать вот такое подобное ну скорее всего это будет если тут будет тогда, ну что если придет дамаскин на ананас я их как бы выгоню ну ладно на не надо вот и дамаскина да нет ананасом тоже надо он что-то доигрался немножко с огонечком Мальчики, вы играете с огнем, с большими дядями, с большими дядями, не надо играть Но. с огнем. Вот он специально, он специально, короче, за мной ездит, я вот ему мстил в начале за я то, приеду, что приеду, он творил воду. говно, да поздно уже. Ну окей. Ой, короче. Я это говно проходить дальше не буду из-за этих двух мудозвонов, я не знаю, короче. Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравились эти два видоса, точнее два режима, две вот эти карты. Блин, ну это же не выйдет. Почему это выйдет? Просто у меня пробомбило прям совсем. Ой. Всем спасибо за просмотр, лайк, коммент, подписка, будет больше ваш писк. Всем удачи, всем пока! Ну ладно, всем пока, я не против. Ну, подписывайтесь на каналы и всем удачи и пока. Да, экономия времени, короче, потому что с этими говнорями это будет надолго.